Седьмой этап бадминтонного тура Кубок Союза Городов Золотого Кольца России состоялся в городе Суздаль. Обширная география участников, новый суперсовременный спортивный зал, а также древний прекрасный город. Итак, обзор турнира. Смотрим! Формат бадминтонного тура это не просто турнир, это целое путешествие с множеством мероприятий. Но прежде чем я расскажу вам подробности, хотелось бы напомнить, что проходит акция в поддержку бадминтона в селе Дербиевка, что недалеко от Геленджика. Сбор инвентаря и денежных средств на закупку закончится 25 апреля, после чего я все соберу и повезу в город Геленджик. А на данный момент я хочу поблагодарить Владимира Малькова из города Саратов и Игоря Жульклепера из города Санкт-Петербург за участие в акции. Подробности акции по подсказке. Так сложилось, что в Суздале нет бадминтона, а соответственно нет специально оборудованного зала с кортами для бадминтона. Но этот этап бадминтонного тура все равно планировался, и организаторы ждали, когда достроится и откроет в свои двери новый суперсовременный спортивный комплекс ⁇ Суздали арена ⁇ И как только дали зеленый свет, появилось положение о турнире. Зал готовили своими силами, произвели стойки и сетки. Малярным скотчем разметили 9 бадминтонов кортов. Спасибо бадминтонистам из города Владимир, Роману Короткову и Владимиру Чаклину, с их помощью мы справились всего за 5 часов. Многие привыкли, что соревнования, особенно выездные, это приезд, заселение, 1 два дня в зале, а затем домой. И если остается хоть какое-то время, то можно где-то погулять и хоть что-то увидеть. Так вот, по задумке, формат бадминтонного тура – это организованное путешествие для всей семьи, в котором запланирован и сам турнир, и общение с бадминтонистами из других регионов не только в спортивном зале, но и за общим банкетным столом вечером. А на следующий день организована экскурсия с опытным гидом, который расскажет и покажет все достопримечательности этого города. И тем самым вы сможете не только посмотреть всю красоту города, но и, так сказать, проникнуться духом этого города. Поэтому этот формат подходит не только бадминтонистам, но и членам их семей, которые, например, не играют в бадминтон. Итак, вечером 18 февраля состоялся семинар от проекта Мастера Маргарита», на котором Александр Николенко рассказал, как встать дела в современном российском бадминтоне. 19 февраля, игровой день, где 75 участников состязались в парных и смешанных парных категориях. Вечером все, кто не уехал домой, встретились и повеселились в кафе Ландерж в центре Суздаля. Поздним утром 20 февраля состоялась экскурсия с лучшим гидом города и с рекордным количеством участников по сравнению с предыдущими этапами. Всего в экскурсии приняли участие 20 человек. Не знаю, как вы, но я вряд ли бы специально поехал на выходных просто погулять по одному из городов Золотого кольца. Но прибавить сюда турнир, встречу с друзьями, веселое времяпрепровождение, а тем более можно взять с собой семью, и им тоже будет интересно, и вот повод поехать уже есть, и это все меняет. Следующий турнир, но уже другой серии «Серебряное жерелье России» стоится 12 марта в городе Великий Новгород. Если это видео было для вас интересным, то прошу палец вверх. И хочется знать, интересен ли вам такой формат бадминтонных туров или вам по душе просто соревнования. Я со многими общался, мнения разные, и ваши мысли я хотел бы увидеть в комментариях к этому видео.